Привет, мои дорогие друзья и подписчики! С вами Наталья Бледанс, модель и блогер. Я была в Дубае много раз, и мне очень нравится этот город. Это знаменитый отель Атлантис в Дубае, на берегу Персидского залива. Находится на одной из веточек пальмы. Всюду окружен водой, расположенной на вершине пальмы Джумейра в Объединенных Арабских Эмиратах. На этой веточке пальмы насыпной песок. Использовался из глубины моря, потому что обычный песок легко вымывается водой. Открыт отель был 24 октября 2008 года. На его строительство ушло полтора миллиарда долларов, а на весь остров 14 миллиардов долларов миллионы тонн песка и камней. Всего в отеле 22 этажа. Внутри очень красиво, есть рестораны, бутики. Здесь же находится большой аквапарк. До этого отеля идет монорельс. Здесь 16 ресторанов и баров. Мне понравилось, все очень красиво. Это курортный комплекс на Искусственном острове. Пальм Джумейрах отлично виден из космоса. Подписывайтесь на все мои каналы, чтобы не пропустить следующие выпуски видео.